Техническое обслуживание EX-37. При тщательном осмотре автомобиля мы видим разбитые втулки переднего стабилизатора. И когда мы перешли уже к просмотру стоечек переднего стабилизатора, был выявлен люфт передней левой стоечки. Чтобы это устранить, нам надо снять стоечку и поставить новую. И поменять втулочку переднего стабилизатора. При осмотре задней подвеске на том же автомобиле EX-37 был обнаружен люфт правой стоечки заднего стабилизатора, что тоже может давать стуки. Для того, чтобы устранить, нам нужно поменять стоечку стабилизатора. Приступаем к замене втулочкам стабилизатора. Для того, чтобы их поменять, мы откручиваем две скобы, которые держат сами втулки. Вот мы снимаем стобу и мы видим выбитую втулку стабилизатора старую втулочку убрали ставим новую новую втулку ставим так как и старую желательно не перепутать ставим разрезом назад во избежание попадания мусора между втулкой и стабилизатором Ставим назад скобу, которую держит штуку. Для лучшего откручивания в следующий раз смазываем шпильки, дабы не крутить на сухую. В следующий раз оно открутится намного проще. Зажимаем по очереди, по чуть-чуть, одну сторону, вторую, дабы не перекосило. И втулка, втулку, скоба нормально прижала в втулку. Вот мы поменяли левую втулочку переднего стабилизатора. Точно такую же процедуру нам надо проделать с правой. Видим, что люфт стабилизатора во втулочке ушел. А стоечки стабилизатора остался. Дабы убрать стук стоечки, нам нужно также же само открутить две гайки. Старую стоечку вытянуть, новую поставить и закрутить. Тогда мы стук с переднего стабилизатора у нас пропадет полностью. Открутили и нижний палец стоечки откручиваем верхний. На верхнем пальце есть шайба, так как рычаг алюминиевая стабилизатор металлический. На верхнем пальце нам обязательно надо на новую стоечку переставить колечко. Вставляем ее назад. Для того, чтобы не было закуса по резьбе, смазываем чуть-чуть резьбу. И прикручиваем верхнюю часть стоечки. Зажимаем верхний палец стоечки. И переходим к зажатию нижнего пальца стоечки. Вот после замены втулок мы поменяли левую стоечку переднего стабилизатора. Люфт пропал. То есть на этой стадии мы на передней подвеске заканчиваем ремонт. И переходим на заднюю подвеску, где у нас люфтит правая стоечка заднего стабилизатора. Перешли на заднюю подвеску. Убираем грязь на резьбовой части. И для легкости откручивания есть специальная жидкость, называется жидкий ключ. Забрызгиваем Жидкий ключ помогает... Раскручиваем нюгаем, то есть он как бы и смазывает, и разъедает державчину. Извлекаем старую стоечку стабилизатора после того, как открутили. Берем новую. Берем новую стоечку и вставляем ее на свое посадочное место. Ставили нижний палец. Наживляем, чтобы он никуда не убегал. И попадаем в верхний палец. Попали в верхний палец, наживляем. Вот у нас наживлена стоечка заднего стабилизатора. У нас осталось обтянуть ее. И все. Обтянув стоечку заднего стабилизатора низ и вверх. Берем монтировочку и проверяем. Люфт отсутствует. Что и дает подтверждение, что у нас люфтила стоечка.